ребята это киви как он начинает расти это у нас февраль месяц вот еще один а вот это ноу-хау альбинос среди Мандарин. сказали что не растет больше двух недель вот ему сейчас уже месяц у вот выросла еще поглядите какая и вот основная стебель начинает давать корни побеги точнее самый основной стебель голый ну весна он весь обрастет такой вот альби сказали что не растет больше двух недель ему уже месяц ему уже месяц и вот он белый и ему хоть бы что растет повторяю вот это киви и сейчас покажу вам гранат вот это вот <говорит> гранат был обстрижен, обстрижен был на весну, растет, но ну, здесь там банан выращиваться, не знаю, прорастет или нет, вот такой вот гранат, мы его возьмем ласково грудь, постригаем, очень любит постригаться, Кудрявый очень летом вообще просто жесть вот такой гранат поливаем ее водичкой и с подкормкой также и киви и апельсины очень умный куст кстати Никогда осенью не облетает, скидывая просто листья и просит его обстричь. Как только его обстрижешь, все, кранты сразу начинают весь обрастать. То есть шапка у нас сразу зеленая становится. Вырастает где-то на… Если не обстригать, вырастет очень большим кустом. Вот так пока еще не плодоносил, не плодоносил, ему сейчас в данный момент… Шесть. Пять? Ну, пять лет. 5 шесть лет.